Всем привет, дорогие друзья! Ну что же, сегодня понедельник, для меня это знаменательный день, потому что у меня сегодня день рождения, как говорится, неделю начинаем бодрячком. Хотя я ее и не перерывал Потому что и вчера работал <смех> В воскресенье и понедельник Для меня, в общем-то, работа Это каждый день Вот Но, как говорится, сегодня Особенный день, который хочется Немножко расслабить свои булки Как бы не бегать Как бы <смех> Можно, как говорится, как петух Ошпаренный вот. И сегодня немножко можно Там поувиливать от работы и есть у меня несколько таких дел которые нужно сделать как бы не дома вот но одно самое главное дело есть на новой почте лежит уже ней три посылка от моего лучшего друга это подарок он прислал мне подарочек и поедем его заберем и распакуем посмотрим что же он там мне подарил Ну что же, посылочку забрали. Я ее там не распечатал ничего. Знаете, люблю сюрпризики. Вот сейчас мы посмотрим. Блин, я так не знал. да догадывался, догадывался да В он вырезает Я понял, понял Блин, дружище, я тебе говорю Ой, блин у -у -у, вот это аппарат, я всегда вот мечтал себе сделать, вот, блин, Эх, ребята, блин, Эх, надо разорвать еще побольше, <с> друзья, я хотел сделать этот аппарат, и все у меня не было времени. <с> Он этот мечту воплотил, я не как-то раз. Один раз я обмомился, и он это заполнил. Ну, блин, ну, Женя, ну ты прям, я не знаю. Блин. Ой. Это капец какой-то. Знаете, я последний раз радовался полгода назад, как купил себе ленточную пилу. Ну, вот это вообще бомба. Блин, Женя. Я просто в восторге. Я же только мечтал о ней Блин, хотел сделать и все Все не было времени, блин Но ты сделал из -за, за меня Блин, дружище, большое тебе спасибо Большое-большущее прям спасибо Это такая цацкая. Я вам говорю, я сейчас буду полдня ей играться Блин, ну капец, Жень Благодарю тебя, чистое сердце Вот спасибо большое, дружище Дружище, большое тебе спасибо вот за этот подарок Я мечтал, вот реально мечтал сделать себе сам вот это все Но все не доходило руки, то нету запчасти все, все, ну, Сам понимаешь, как это все получается вот. Но ты мою мечту, как говорится, воплотила. Это очень и очень для меня значительный подарок, потому что я даже знаю, как тебе трудно дается э -э, электрика и ты же с ней вообще не дружишь но все-таки ты взялся и сделал я один раз только обмовился об этом вот. и ты запомнил это, что я просто это было очень давно когда я сказал, я все думал зачем ты мне прислал вот эти фишки вот Думаю, для каких зажимов Я так и не понял А теперь сейчас я понял, для чего они вот. Ну блин, реально, дружище Ты Ты так удружил с этим подарком Что это капец Вот Так что, дружище Желаю тебе тоже самого наилучшего Самого крепкого здоровья Чтобы тебе Всегда только преследовала одна удача. А не удачи вообще, чтобы я обходила там стороной. Пусть она там где-то тусуется там в уголках серых своих. вот. А Тебе с большого здоровья, всей твоей семье здоровья. Чтобы солнце светило над твоей головой. Постоянно, чтобы не собирались какие-то там тучи. Чтобы все зависти, вот этих там, кто там завидует, пошли вон отсюда. Вот, ну просто реально, вот, спасибо, дружище. Вот это значительный для меня подарок. Я буду теперь постоянно вот, использовать его и только вспоминать тебя, вот, что ты меня вот этим под, подарком порадовал, вот, реально порадовал. Вот большущее тебе спасибо, дружище. Вот этот сегодняшний день поднимает настроение. Я радовался всегда инструментом, вот всему и вот этот день можно записать в этот ряд потому что это самый лучший день для моей жизни вот. вот реально, вот спасибо тебе дружище за этот подарок, огромнейшее спасибо ты самый лучший друг в мире, который всегда радовал меня и мы с тобой никогда не перестанем общаться и по мере возможности когда-то мы все-таки встретимся вживую и отдохнем по-человечески <свят> вот, от этих всех дурных мыслей. Вот. Большое тебе спасибо, Жень. Большущее. А вы, друзья, кто смотрит вот этот ролик, ссылочку сброшу в описании, как он <свят> этот аппарат делал. Вот, видите, даже поздравления до сих пор идут. Вот, и он там хит режу говорит я буковку в то там вырежу в вырежу он, я так и понял что что-то там нечистое и все-таки понял что это мне подарок уже когда я на, на почте начал поднимать вот эту посылочку она тяжелая я все-таки догадался большущее тебе спасибо дружище вот а те, кто смотрит вот этот ролик и не подписан на его канал, Ссылочку сброшу в описании. Заходите, подпишитесь. Это очень хороший человек, который всегда поможет, чем сможет, как говорится. Потому что без крепкой человеческой дружбы наша жизнь просто ничто. А если мы постоянно будем дружить и с хорошими людьми, у нас и жизнь будет хорошо складываться. Так что большое тебе, Женя, спасибо за этот подарок. Вот реально, вот ты меня обрадовал. Просто прям, не знаю, я, в общем-то, выключаюсь. Всем пока, а сам бегу играться вот этой игрушкой новой. Всем пока. Большое спасибо, Женя. Вот это цацка. Я вам говорю... Круто. Вот как.